Приветствую, друзья! На канале Sky Journal пришла 17-ая посылка с выпусками по ударному вертолету Mi24 в от издательства Елмос. И Сегодня мы рассмотрим выпуски номер 62, 63, 64 и 65. И, конечно же, соберем детали, которые идут в комплекте. Деталей немного, серия будет короткая, так что не переключайтесь. Ссылку на плейлист можно найти в правом верхнем углу, а ссылку на подписку в описании под этим видео. Переходим к рассмотрению журнала номер 62. В нем расположились следующие статьи: почувствуй себя пилотом, виражи, развороты, змейки, Ми-8, новое поколение, этап номер 62, правая боковая панель. После установки панели на свое место. Этап завершен. Переходим к следующему выпуску: Журнал номер 63. В нем расположились следующие статьи. Аварийные ситуации. Действия при отказе гидросистемы. Многоцелевой вертолет С61. Этап номер 63. Осевой шарнир. Вот такой небольшой элемент получился в результате сборки этого выпуска. Переходим к следующему. Журнал номер 64 и статьи, расположившиеся в нем. Развивая тактику боевого применения. Приемы клещи, вилка, звезда. Си, кинг, по-британски. Этап номер 64. Лопасть несущего винта. В результате сборки данного выпуска у нас получилась еще одна собранная лопасть. Переходим к следующему выпуску. Журнал номер 65. В нем вы можете ознакомиться со следующими статьями. Зарубежные программы модернизации Ми-24. Вертолеты в Алжирской войне. Этап номер 65. лючок доступа к динамику. Весь стаб заключался лишь в том, чтобы прикрепить петли к ключку. Давайте посмотрим, что мы сегодня собрали. Также мы закрепили одну из боковых панелей. Также мы собрали лопасть вертолета. Еще одна лопасть вертолета у нас была собрана в предыдущих выпусках. На этом видео я буду заканчивать. Ссылку на блог вы сможете найти в правом верхнем углу, а также в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.